Всем привет, с вами Жора. Доброе утро. Сейчас 7 часов 2 минуты. Вот. Я проснулся, собрался в школу. Ну, я как бы уже собранный. Вот. Меня пригласили на встречу блогеров. Эээ... Туда пригласили блогеров от 10 тысяч подписчиков и дальше по нарастающей. Прекрасного нет предела, короче. Что именно меня ждет, я не знаю. Но я в курсе того, что там будет халявная еда. Угу. И только из-за халявной еды туда. Попробую пообщаться с другими блогерами, посмотрим, что из этого выйдет. Может, какая-нибудь коллаборация будет у меня на канале. Кто его знает? А пока на секунду я вас покину, потому что я пойду в школу. Сначала я хотел взять с собой камеру, но подумал, что в школе все-таки надо как бы учиться, а не снимать. Все, я пришел домой, мама сейчас мне накладывает кушать. Да? Накладываешь мне кушать? Покушаю, сделаю уроки и отправлюсь на саму встречу. Увидимся. Все, я вышел, иду на остановку. Все уроки сделал, покушал. Кстати, мне ехать в центр города. Там алкаш какой-то ходит. Вот остановка, кому интересно. Увидимся в маршрутке. Теперь буду ехать Все, я вышел с маршрутки Сейчас иду на Центральную улицу Красную По парку Здесь я провел все свое детство То есть С рождения и до 6 лет Потом мы переехали на другой конец города а, Вообще такой классный парк Я по вот этим вот штукам Бегал вот так вот они, правда, были старые, их уже отреставрировали. Сейчас такая ностальгия мне прям нравится. А еще у меня живет бабушка рядом. И я решил к ней зайти. Но она об этом не знает, что я к ней хочу зайти. Так что сейчас ее обрадуем чуть-чуть. Сейчас я иду по центральной улице. Называется она улица Красная. Здесь я тоже провел все свое детство. Каждые выходные эту улицу перекрывают и машин тут не увидишь. То есть по дороге можно ходить пешком. А я иду сейчас по тротуару. Еще очень холодно. И я снимаю так кусочками, потому что рукам холодно. И сейчас они у меня отмерзнут. Вообще жесть. Все, зашел в двор. Дело в том, что ее может и не быть дома. Сейчас посмотрим. Привет! <связано> Привет! <связано> а Неожиданное? Конечно нет! Я ну, только думаю, думаю, может потому что... У меня или, аж камень раскрытела. Передача мысли на расстоянии может быть. Смотрели так, сейчас бабушка осень. видео, где танцыли. Э, э, э, да. Э, э, да. Э, вот тебе надо было посмотреть вчера, показывая а, танцующего да, миллионера. Ну, как человек 49 лет, как он владеет телом. И это миллионер, прикиньте. Как он и на полусогнутый. А и вот так вот и на одной ноге он наверное, так, И показывали Нет, и показывает Байбай все Бай-бай Все, пока Все Пошел от бабушки на саму встречу Сейчас буду искать это место Потому что я без понятия куда идти Я короче вступил и я повторюсь, я ступил, не посмотрел дома, где проходит встреча. Я не знаю адреса. Сейчас э, смотрю карты, иду по картам. Ну, вроде как тупо вперед шагать. И все. Я приду к своему месту. Ну, пока иду. Как подойду, начну снимать. Все, я нашел место. Сейчас регистрируемся. И пойдем дальше. Смотреть, что будет. А ведь и сад. Получается купоны. два лимонада, знаете, да? да? Вот там бар. Все, мы вошли. Нам дали купоны на лимонады. Тут очень прикольная атмосфера. Вот такой в теме тут все. Подсветочка. Пока что у нас четыре человека. Сейчас иду обменивать коктейль. А где можно обменять? Вот. Пару, пару, пару, пару. Я ухожу. Или ты пройдешь? Да, я пройдешь. Ну, я пройдешь, а ты сидишь. Я просто пишу о том, что прошу верифицировать. Ты же берешь канал со 100 тысячами? привязываешь к нему бренд страницу, на которой нету галочки. пишешь поддержку YouTube о том, что у меня на канале 100 тысяч. Ну, сделайте поддержку. два экшен камерщика. просто вы странно выглядите с этими штуками. короче, подписывайтесь на нее. очень позитивная девушка. серьезно, вот вы посмотрите одно видео, вас затянет. Но у меня аудитория, да. правда, такая, я не знаю. Я затягиваю маленьких Кстати, мальчиков. аудитория у меня девочки. Да, я, кстати, читала комментарии. Много девчонок прикольных, да, я читала. Да, так что Девчонки, приходите, посмотри. да, приходите, О, снимают очень э, очень на очень, очень разные темы, жизненные даже. Кто, короче, считает, что Жора клевый, заходите на мой канал и подписывайтесь. Ну, как бы да, на этом YouTube держатся. Подписывайтесь, девочка, в А ему тоже забрели? Мы сидим ну, сейчас, да, люди потихоньку нам. подтягиваются. Да, нам да Человек всем пришло. Этого, Кстати, да, прав, нам меньше народу, нам будет, больше, больше еды. Mm -hmm. на Ждем, когда нам принесут покушать. Но, а ну и еще понятно, народу, если он придет. Нам принесли покушать. Соусы, сырные шарики и нагетсы. Как будто, как будто и не снимаю. Да, да, да. У нас полный стол, еды, халява. вообще весь завален. А хочу вы радуетесь, жить. дебилы? Я хочу жить. Вы у думаете, вы думаете это все оплачено? Say, it, yeah. Нам дали какие-то анкетки, сейчас будем заполнять. Все мероприятие закончилось. Вот здесь оно у нас было внутри. Теперь я иду... На угол улицы Красной, потому что там меня ждет папа. Он со мной приехал, отвезет меня. Все очень понравилось, было прям так атмосферно, так круто. Было очень много еды, я прям наелся. Недели есть не буду. Кстати, здесь есть такая стена классная с граффити. Прикольно? Прикольно. Познакомился с ребятами. Классно пообщались, посмеялись. Затрагивали разные темы, что делать с каналом, как улучшать контент, что делать, чтобы люди подписывались на тебя. Все прошло на высшем уровне. Если будут еще такие встречи, а я уверен, что они будут, я забыл шапку. Я забыл шапку. Я забыл шапку. Я забыл шапку. Ого. Все, я уже дома, нам подарили вот такой символичный подарочек. Это наклейка YouTube Hour за креативность. По сравнению с первой встречей, то есть YouTube Creator Day, там мне не очень понравилось, потому что там я общался только с одним человеком, а здесь я познакомился сразу со всеми. И как бы все распределились на две группы. Одни говорили о компьютерах, и технологиях, там все эти дела, а другие говорили, кто хочет куда поступать, кто кем работает, кто что читает. Ну, в общем, каждый нашел себе компанию. Ну, в принципе, на этом все. Если тебе понравилось это видео, как всегда, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ну, а я увижусь с тобой в следующем ролике. Пока.